Здравствуйте! это видели в титрах и, естественно, я тоже знаю эту лыжу. И даже не потому, что есть а потому, что по катанию она очень характерно специфичная. Это... Все лыжи этой компании, они в категории GS, они вот какие-то вот совсем такие характерные категории GS. В ощущение, что вот можно эталонизировать GS по вот, в принципе, моделям этой компании. Но, на мой взгляд, это мое личное мнение не признанное. Но ну, мне так почему-то кажется, то есть эти лыжи, они вот как-то они вот навязывают э, езду именно в стиле гигантского слама. Какой-то поворотом 17 метров, 18-19, и вот реально на них его хочется делать. То есть вот, э, знаете, вот для меня, по ощущениям, на тестах в ГС такая складывается история, что вот я беру лыжи ГС, я еду, и вот сейчас условия, ну вот совсем не для ГС, И исклонты разбитый. И снег мягкий, жидкий, и лужи, и, то есть не очень скольжение такое неравномерное. Где-то едешь, где-то в луж застрянешь, там еще. И вот едешь, да, берешь лыжи, понимаешь, что у них радиус там какой-то такой, ну, хороший. Надо вроде как бы их разгонять, и работать они должны на скорости. И едешь как бы думаешь, вот надо, не надо, как бы, а разгонять, не разгонять. То есть вот, вот эти у них как-то вопрос не стоит, то есть они настолько вот как-то уверенно мочат, что... Они как бы на них легко разгоняются, очень легко и очень хочется разгоняться, и на скорости чувствуешь себя очень более чем уверенно. Вот, и катание вот по этим вот кашам, алаша сейчас, я бы назвал бы словом рубилова. То есть вот оно реально характеризует вот катание, потому что это реально рубилово и мочилово. Мочилово с рубиловым, да? То есть ты с одной стороны мочишь, а лыжи рубасят. Рубасят в прямом смысле слова, то есть они всю, эти, всю эту кашу ее просто рубят. При этом при всем я не понимаю, вот как им это удается, потому что по ощущениям и по динамике носок реально мягкий Он работает, он отрабатывает кочки, он отрабатывает неровности склона, он придает комфортности катанию, он убирает как бы, все неприятности по ощущениям Но при этом они держат, они при этом они рубят этот снег и при этом они в нем не вязнут И на скорости ты чувствуешь себя уверенно и в общем-то где-то хочется прибавлять и при этом при на удивление, что когда мне уже в конце ствола, да, ну, так пришлось как бы подзажаться, потому что, в общем-то, пора тормозить, а, никакой проблемы для них это не встало. То есть при всей их талии и при всей, там, казалось бы, жесткости, они совершенно спокойно пробросились, зажались... А, в короткий колечек поворота и очень эффективно как бы законтролировали скорость, ну то есть просто мы затормозили и, в общем-то у меня не было это ни проблемы, ни катастрофы, это не потребовало каких-то мега усилий и в общем все, все было комфортно все было кайфово, классно в общем вот такие ощущения у меня от этих лыж На лыжи действительно хорошие, простые, понятные стабильные с отдачей ну какие-то работающие на скорости, но не, не истеричные и не требующие да? Готов рекомендовать ее людям, которые катаются в горах и любят помочить Которые уже понимают что такое скорость И готовы на ней работать, да, и жить на ней В общем-то хороший вариант При этом я думаю, что он еще и какой-нибудь там не ахти Там какой-то антибюджетный вполне себе может оказаться Вот, ну, в общем, лыжа зашибательская Вот, подробнее на сайте напишу Заходите, вопросы на форуме задавайте, с удовольствием отвечу Вот, ну, встретимся на склоне Пуарута-Гиганта все, я пошел за следующими. Всем пока.